И не дрогнет рука, и не вымолить бешеным криком, не улыбкой, не совестью, даже не ласковым словом. Ты сильнее меня, ты стала такой многоликой, что понять твои лица я просто сейчас не готова. Каким повернешься свету, представив право обнимать эти ямочки, как поцелуи Бога. Я любила тебя. В этом не заключается драмы. Я любила тебя. Для меня это слишком много. Будь моим отпечатком на спинах чужих не спутниц. Шрамом тонким мне будет над губой, словно кнут пометил. Я целуюсь с любой из знакомых нам прежде улиц, сокрушаюсь о том, что минимум на планете остается мест, где кажется безопасным оставаться больше нескольких дней. Впервые мне не хочется красить губы в кричащей красной, и я чувствую каждой клеточкой вальс. Не ты ли танцевала его со мной, у самой психеи? Я хотела тебя забыть и хочу посею. Вяжет тонкие нити с жемчугом мне на шею Каждый раз, когда ты бросаешь в окно Россию. И если бы вовсе не видеть глаз твоих, То потери оказались бы просто медными пятачками. Ну вот, что за абсурд! Я опять безрассудно верю Всем словам, что повисли в воздухе между нами. И опять письмо в воздух! Снова кричу впустую, потому что из нас лишь одна задержалась целой. И я знаю о том, что не знаю, кого рисуешь. И я знаю о том, что все прошлое на пределе. Ты проснешься, взрослый? Будешь, конечно, вкалывать с девяти до шести. Ты так и хотела, милая? Уезжай же скорей. А я буду себя обманывать, как и прежде, честными фразами, что забыла.